И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ован сегодня я буду играть такую группу под названием Южный Парк. Давай причитаем. Далеко один желаю на крепости свою жизнь. А, темпусительно королевство народ умолял своего короля спасти его. Король известный под именем великий магистр. Тысяча лет военной войны, великий магистр, посла его ведь на рот. Несмотря на то, что скоро у него питание темных эльфов попытался Сам санкционный штифак людей палку истины. Однако все войны блин, ввести загадочной новичкой во все края. На спасении нашего народа великий магистр должен заучиться поддержкой новичка, прежде чем темные эльфы покушают святые людей и изберутся из него, манипулируя ее осуждание о своих грязных целях, и его то, что в хирургах палка управления населения. Ясненько. А. Южный парк. На, выберите кожа. Я буду черным. Филяй. Филянка. Ничего не значит такое. А, выберет вперед. Прическа, Ну прическа должна быть самая крутая. Будешь кибелем. Будешь нет. Давай все-таки. Не будешь, что у нас, ты будешь у нас с таким чуть-чуть под загорелым, это будет, по-моему, более красиво смотреться, и ты будешь, таким... нет, слишком, нет, нет, что-то типа этого, вот только давайте черный, да, вот, отлично, может ничего есть, ну, в принципе, вот это хорошо, в общем, ну, давайте вот это оставим, а, вперед, а, наряд, ну это сам тугую. Ты будешь у нас крутым пацаном, деловым. Нет, слишком деловым. Ты будешь у нас вот таким джойчком? Нет. Вот. Ммм... 8 кияж. вот этот, чтобы все боялись. Ты будешь у нас опасным. Очки должны быть самые крутые. Очки это вещь. Нет, нет. Это не тот, не то. Ну, в принципе, без очков будешь шанс нас. Без очков тоже красиво. С очками сильно стиль, но так будет красивее. Сам я очень мало смотрел выпусков. Очень мало. Мало, прям мало. Пар так посмотрел как-то раз. От балды просто. Продается. Или продано. Продано, да, ч? Я не знаю, я не буду ничего говорить. По-моему, продано, да. А, ну вот кажется и все. А, дорогая, мы наконец-то переехали. она а, ждет новая жизнь, наконец-то дела наладится А, ты, правда, так считаешь, что для нее что-то изменится? А, они не станут искать здесь. Просто нужно прослушать, чтобы у них внимание. Пойдем смотрим, как у него дела. Лапушка, тоже ты уже Лапушка, хлопушка. Здраво, богатый, нравится твой Это я. Хорошо, солнце, надеюсь, тебе будет весело. Может быть, ты уже с местными детьми. То есть, не как нормальные дети. А поле на кухне, кухне деньги можешь взять их, только возвращайся до темноты. Используй фу для перемещения. Чтобы открывать двери, контроксин с объекта повысить к лицом без пробел. Ясненько. Давайте просто прогуляемся пока что по комнатам. Закрыта. Просто прогуляемся по комнатам, посмотрим, что у нас все представляет Забрать все. Сейчас будем все искать. Я просто вообще пер. А, походу, что желтым а, что желтым подсвечится, то можно использовать туалет. Что? А? Что? Не получилось. Давай еще раз, батюшка. Ты уж не печалься так. <свист> Еще раз. Я хочу выкопать. Но да почему? Как же так? Еще. Давай. Думь нафиг? А это походу сжимать надо. Да нет, что ты начни путаю еще раз. Нет, нафиг тяжело это все. <гум> Давайте, возможно, что у нас здесь есть. О, это душ. Отлично. И. А, как мне чуду эти? Как отюдуете, ребятушки? О, тут есть shift. А, вот же. все вижу. Серьезненько, креативненько придумали честненько. Давайте посмотрим, просто прогуляемся пока по комнатам. Здесь не закрыто, так это вообще нельзя походу. Так, я О, одна кухня, да, отлично. Так, а забрать все? Вот, можно дурачить. Можно. Ну то, то, что ты говорил, что это. Извини, там что там, извините. Миленькая. Ну ка, Робозан. Плеснок, перегоди. С кем-нибудь. А вот еще что-то есть? Парик с хвостиком. Давайте. Апликации будут на улице себе друзей. Хорошо. Иду. А тебе надо нажми О, чтобы открыть журнал. К русская что ли? А нет, английская. Хорошо. Корди, вы сняли с польских. Баба, баба, баба. Окей. Давайте побегаем, поищем. Все можно забить? Все, гараж. Гаражи, что? Гараж. Гараже чем нибудь есть? Что, -нибудь, что можно? А второй гараж есть. О, втором есть какой-то сундучок. Деньги отлично. Что-то я пока смысла от игры не понимаю, но ну, ничего страшного. Так. Давайте побежали вперед. Ты погибнет молд, моего его тимельф. Че балдел? Че пца А, мы баттер смел серни. Я один я живу прямо с тобой давай дружить хорошо окей давай дружить как будешь М теперь нужно поговорить с великим магистом он магистра он там зеленый дом где твоя форма Если ничего порваться, то герст не доверия. Но тогда нет. Лежать мой кед. Что? Что? Что делать? О, а, давай, человек. Какой-то испанский, дурочка. Ты много не понимаешь. Женщина. Побежали. Краски можно найти. Ч? А, краски. На. Совсем я стала, походу. Добро пожаловать, королевск крепкий купа. Ооо. Купа, кип. А, дальше пока не планку. Здесь у нас вообще Ч ⁇ зафиг? Тр. 9. Не могу. делать? Поговори с Картманом. Ты придерживаешься ничего. мне. кое что тебе нужно. Я должен отпустить королевство а я знаю, что ты в восторге, пора ответить первый поход, но сначала назой нам имя свое. А, давайте. А, ну, давай я буду, как обычно, стойте. Кому? Сиверный. Нет! Да ты офигел! Я, вор, маг, воин, маг, еврей. Давай, я буду воином. Ты уверен? Да, я уверен. Для да как почему? У тебя искусство боя. Хорошо, покорить Кармена. А купер уже у Клайда. Угу, хорошо. Не знаешь, нужно ли товары, тамленый путник, купить. Наверное, тебе есть какие-то подсказки, доллар купить. Оружие, клинок, что ж купить. Хочу -а, честная покупка закрыть. Купить, нажми A, а что идти в инвентарь. И с собой все есть. С собой нам ничего не надо, спищи. Отклева, пора учить тебя искусство. Вот теперь поднимай на свое и... Цюрь, От Так, это... в принципе, вина очередь. Я что правила. А, ладно, еще давай клайду в репу. Легко. Да иди, подошел. Ч ⁇ а что надо oh okay, okay. в конце. А я понял, походу. ходу еще раз. не вкурил? О! Oh! Что-то, да что, -то, что -то я понимаю. Сейчас будет. Нет. ч то я понять не могу. Погодите, погодите. Сейчас Майк нужно сосредоточиться и еще раз. лучше своей. Погодите. Сейчас, погодите. Да почему, говнюк? Давай, я готова. Я, да я же нажимаю, придурок. Нет, это... Если ты не живешь за волшебный, Я pretty lame, Try it again, dude. You. Ч я понять не могу, почему я ah. Да что не так? я вообще ничего понять не могу? Oh. Что надо делать-то? На мышку что ли, нажимать? Да как защищаться? Блин а! Чего-то я еще ничего не могу. Другой дурак. Ты что не ты чё не блокируешь придурок? У меня нельзя значит спокойно а это направо надо просто был кнопку мыши что за дурак что за дурак все понятно я думаю что не получается Довел до слез, детшку. Вс ⁇ нормально, зачем? Жикарная. брат... такой брат, такой брат, Хочу. Надо было сразу нормально объяснить. Обычная палка. Just two days ago we took the stick back from the elves. Our kingdom was dang, but now it's rashed. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too loud. For its power is too much for mere mortal to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week. Four dollars of which is taxed. Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! The alarm! Alarm! Alarm! Alarm! What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Mm-hmm. Нас поход бьет. Ну, уходи, бредуруг. Часам навали. Угу. Где это? А, вот я. Ой, драка. Вас двое? Сначала нужно наверное. Угу. Никому не дался. Силебный сыр использовать. Янинга. <связывающие> <связывающие> <связывающие> <связывающие> Ясненько. Ну ты чё, по жопе? Я сказал, по жопе? Почему ты не идешь он по жопе? Ты чё, дурак, что ли? Ну по жопе, что ли? Я кому сказал? Кто за баги че за фигня куда нажать что нужно сделать что делать но он не бьет я нажимаю куда надо М -м -м -м -м -м. давай загрузим эту игру и попробуем заново что-то странно как-то не получается Давай, как раз только вот начал. А <смех> Погнали ты его от духа. Его я легко отнудохнул. Если... Но он за ним, как всегда, лучше пошел. Mm. You're wounded, douchebag, Potion Черень был. не понял? М -м -м, великого магистра. Ну еще. О. Не Все, я походу понял. Да, все, я понял. Нормально бей. Ой, блин. Вот. Типа замочил? Замочил, не Давай вот этого козла духом дохом. Чисто по-баттански. Ты по <laughs> Хочу! Не могу и ударить его. Левандар может длить на атаку, где он уходит противников. способности. тактика. эту... А я понял! Понятно? Угу, yeah, uh -huh, yeah, есть. Bitch, Чап добил, ну что ты? Как не пацан? Oh. Я все. Ну, ты чмо? Говнюк. Замотал. М так, давайте поможем еще там вот нашим пацанам, которые он там стоят. Что... Вот, вот это сейчас отбудохаем. Котяшку ударил, козел Давайте его отбудохаем. Это у парничит. А, может сломать обычными атаками. Ясненько? Да, вот так. А, вот вторая последовательная шанс, хочу мощной атакой. А если даже почему-то Чего че, слабый тупой? Сильная была атака. Ну ты все. Значит, на этом я заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Да. Нет, пока. Поставь на паузу. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Да, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока!